Ахахаха, начнем. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ферзайн. Сегодня мы будем брать в этого кота. А можно как-нибудь собрать урожай? А, все, окей. О, день, кстати, наступает. Как-то быстро. Нет. Ай, ай, блядь. Прям хорошо так ебало-то. Я немножко сначала испугался, но мы же с вами не трусы. И еще, чтобы раз началась такая буря, я, блядь, не выдержу. Ледик. Ну, все, собираем. Все, что руками можно собрать, а не лопаты. Все, собираем. Металлолом тоже неплохо. Мне бы еще камень. Бо. Камень. Блять, энергии нет. И воздуха нет. Сейчас мы тут все облагородим. На самом деле мы просто все ископаемые здесь заберем и свалим нахуй. Грибы тоже нужны. Особенно правильные грибы. Блять, здоровье. Сейчас будет теряться. Где? Наверх. Да, да, да, да, да, успевай. Все, все, Не -не еби мозги. Нет, вот это мы возьмем, сейчас и сожрем сразу. Ммм, ебать вкусно Пища богов Давай лутбокс, открывайся быстрее Артефакт 4 хе хе, -хе. Рыба Давай следуй дальше Ты дождь, не поймаешься меня Я как неуловимая молния в Которой ты меня пытаешься уебать Главное фонарик не использовать А то пиздец Конструктор вот это прям надо будет э -э костюм второго уровня. Ой, слишком дорого. Давай-давай, быстрей-быстрей. Да, ну то вкусно лежит, это железо, что надо подобрать. Давай-давай-давай, куда я? что, я уже наверх пробежал? Нет, слишком далеко. Нет, нет А, не-не, далеко. О, ну что, давайте посмотрим, что мы успели притащить. Это раз, два, артефакт, 3-4. Сразу на распаковку. Он радуется. Он еще не знает, что я съел всю еду, которая была. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел данный видеоролик, надеюсь, он вам понравился. Если это так, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами был Херзейн. Хотите вторую часть, хотите продолжение монтажа? Лайки, подписки и комментарии. Все. Всем пока.